Привет, меня зовут Андрей Бутин и сейчас я максимально подробно расскажу тебе о сути бизнеса с немецкой компанией LR Health Beauty. Это международная сетевая компания, наш бизнес-партнер. Ей 34 года, была основана в Германии еще в 1985 году. На нашем рынке, рынке Украины всего лишь 6 лет. Компания входит в ассоциацию прямых продаж что говорит о ее легальности и надежности. Международная развивается в 30 странах. Сейчас идет экспансия, и компания планирует открыть еще 60 стран, где мы будем первыми. Организована быстрая доставка, более 800 наимевания продуктов повседневного спроса. По сути, компания обеспечивает нас всем необходимым инструментами и условиями для создания товарооборота, то есть, это готовая и отлаженная бизнес-система под ключ. Также компания сотрудничает с мировыми звездами, такими как звездами кино, шоу-бизнеса, звездами моды и звездами спорта. Такие как, например, Брюс Уиллис, Каролина Куркова и другие. И они создают совместно с компанией LR свои ароматы. Компания также является партнером крупнейших немецких автомобильных брендов, Такие как Mercedes, Volkswagen и Porsche. Скажи, кто твой партнер, и я скажу, кто ты. Вначале я сказал, что компания сетевая. Раньше я скептически относился к сетевому, так как были определенные стереотипы. Возможно, такие же, как и у тебя сейчас. Что это надо бегать, продавать что-то, приставать с каталогами к людям на улице, что-то кому-то впаривать, но когда разобрался как следует, Почитал книги, изучил материалы и понял, что здесь этого вообще нет. Что идея бизнеса состоит совсем в другом. Нет продаж по улицам. Не надо с каталогами ходить или сумками. Здесь это запрещено. Нет закупов, выкупов или складирования. Не на тысячу, две тысячи или 10 тысяч гривен. Не надо вкладывать десятки и сотни тысяч, как в традиционном бизнесе нет никаких рисков нет потолка по доходам все зависит будет только от тебя и от твоих амбиций компания твой доход никак не ограничивает мой доход постоянно растет смотри любой бизнес это продажи продуктов или услуги продукция которая нужна людям каждый день продукты это кровь бизнеса мы покрываем все потребности связанные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 хотя в магазин закрывает те или иные свои потребности. Тебе не нужно менять свои привычки. Есть разная линейка продуктов, например, еда, функциональное питание, это коктейли, супы, чаи и так далее. Все для здоровья, это питьевые гели алоэ вера, содержащие более 200 питательных компонентов, которые очищают наш организм от шлаков и токсинов. Комплекс минералов и витаминов, специальный уход для всей семьи это средства личной гигиены на основе алоэ вера и так далее. Для сохранения молодости это бьюти гаджеты для очистки и омоложения кожи. Маски, крема, парфюмеры для настроения более 36 ароматов, стойкие, содержащие более 20% ароматических масел. Для красоты это декоративная косметика класса Шанель или Диор, только в два раза дешевле. И я как потребитель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 Прошла вегето-сосудистая дистония, прошла аллергия. Вот смотри, я тоже работал по найму, и моя зарплата составляла 5000 гривен. Много это или мало, не знаю. И меня не радовала перспектива выйти на пенсию и получать пенсию 1450 гривен. Конечно, еще не факт, что она вообще будет. И начинал я смотреть по сторонам первый свой бизнес был по пошиву одежды при том что этим бизнесом меня никто не обучал набивал шишки которые мне стоили очень дорого но данный бизнес требовал постоянного вливания денег аренда помещения аренда оборудования зарплата сотрудникам логистика и так далее и так далее и так далее пришлось его закрыть следующий бизнес был по выращиванию рыбы и опять об этом бизнесе я знал только поверхностно, но и его пришлось закрыть. Еще себя пробовал в сельском хозяйстве. И вот, смотри, везде любой бизнес требовал постоянного вливания денег, а если еще нет связи и опыта, то вообще нечего говорить. И когда узнал об ЛР, сразу, конечно, не поверил в эти реальность, этих перспектив. Что здесь, этого практически не нужно. Что можно без вложения, без рисков, без опыта начать свое дело. И еще тебе будут обучать и помогать. Итак, давай я расскажу тебе вначале, в чем суть бизнеса ЛР. И как здесь зарабатываются деньги. Смотри, продажи это наши рекомендации. То, что нам лично нравится. Первое,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 так как компания международная и работает в 30 странах, где есть, везде есть разная денежная единица. И было принято решение для простоты исчисления, что 1 балл в нашей стоит на данный момент 14 гривен. И у каждого продукта есть свои определенные баллы. Вот возьмем, например, парфюр Брюс Уиллис, равен 40 баллам, зубная паста 7 баллов и так далее. И из чего же все-таки это все начинается? Смотри, ты сейчас ходишь в магазин. Неважно, это Ашан, Метро, АТБ, Сельпо, Фреш и так далее. Покупаешь себе разные товары. На кассе у тебя есть пакет с товарами и чек. И переходя домой, ты рекомендуешь своим друзьям, что там крутая акция, скидка на рыба, купи два шампуня плюс третий в подарок своему окружению. И они уже по своему окружению тоже рассказывают то же самое. Тем самым ты увеличишь товарооборот этому магазину. И зарабатываешь 0 гривен. И есть другой магазин, это магазин LR. Здесь те же самые товары, только лучшего. Немецкого качества, так как идут напрямую из Германии, где мы застрахованы от подделок где об этом, не скажешь, не скажешь об этом о наших розничных магазинах, розничных сетях. Если ты будешь ходить в магазин LR, где у тебя будет также пакетик с товаром и чек, но за каждую покупку ты будешь получать кэшбэк, то есть возврат денег. Если ты также будешь рекомендовать парфюм, косметику, продукты для здоровья и так далее, и твои друзья и знакомые будут делать то же самое, а мы этим занимаемся в нашей жизни постоянно, то ты будешь получать процент с каждой их покупок. И никакого тут стресса. Просто покупал в этом магазине, начинаешь покупать в другом магазине. Просто сменил магазин на магазин LR. Я лично предпочитаю покупать продукты немецкого качества напрямую от производителя во первых без накруток в своем личном интернет магазине с хорошей скидкой смотри у нас изначальная скидка для партнера 28 процентов и она постоянно растет до 49 процентов вот возьмем на примере порекомендовал парфюм и у тебя его купили за 719 гривен, и ты сразу заработал 205 гривен. Порекомендовал питьевой гель алоэ вера для здоровья за 519 гривен, сразу заработал 148 гривен. Порекомендовал функциональное питание за 739 гривен, и получил сразу 211 гривен. К примеру, заказал Заказали у тебя на 250 баллов, и сразу ты заработал 1434 гривны. И плюс еще к этому кэшбэк, возвратных средств. Где найти первых клиентов и как правильно историю рекомендовать, это мы научим. Где у нас есть все необходимые материалы, продуктовые инструменты, социальные сети. И это неискончаемый поток клиентов. При правильном подходе, которую мы тебя научим. И это быстрые живые деньги. И здесь они небольшие. 250 баллов это очень просто. Чем больше ты сделал по 250 баллов, тем больше денег заработал. 5-10 тысяч гривен. Ну и это же, я думаю, крупно. Я думаю, что дополнительные денежки тебе не помешают. Но пассивных дохода здесь еще пока нет. Идея бизнеса заключается не в этом. И теперь давай поговорим о втором источнике дохода. И он основан, и самый, он основной и самый главный. Откуда берутся деньги и построение сети? В чем здесь смысл? Ты зарегистрировался и активировал свой партнерский номер на 250 баллов. Это примерно по партнерской цене 3500-3700 гривен. Все зависит Здесь какой для старта ты выбрал продукт для себя? У нас есть рекомендованные наборы для старта. Исходя из этого, какую потребность ты хочешь себе закрыть? И это, это не вложение. Я думаю, ты же не считаешь, что там покупка шампуня, еды и так далее, ВТБ, в метро, это, ты считаешь это вложение. Что ты получаешь, а получаешь продукт, который пользуешься и получаешь результат. И где сможешь ощутить на себе качество. И это уже первая ступенька в нашей карьерной лестнице. И возврат кэшбэка 3%. Плюс дополнительные акции от компании. До да тех, кто стартует профессионально. Смотри, у тебя в сети будут разные люди. Как правило, 80% это простые клиенты. Дисконтненькие, так их назовем. Ты им один раз когда-то рассказал и открыл им номер в личном кабинете и они сами без твоего вмешательства делают себе заказы, компания им доставляет и уже в своем личном интернет-магазине и ты пожизненно будешь с их покупок получать процент. Примерно 5% людей, которые умеют классно продавать, которые как говорится даже снег зимой продадут.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 Ты решил серьезно подойти к вопросу построения бизнеса. Как видишь, колонка, так называемая бонусная колонка, сиреневенькая такая. Справа это кэшбэк, возвратных средств. Слева колонка это товарный оборот в баллах Ну не пугайся, все по порядку. Тебе все станет ясно. Итак, смотри. Ты лично делаешь, например, 500 баллов товарооборота. Ты рассказал или показал продукт своему другу или подруге. и ему, или ей понравился. Например, серия продуктов для здоровья. Он также делает на 500 баллов товарооборота. Ты рассказал своей подруге, которая делает маникюр. И она зарегистрировалась также, сделала на 500 баллов товарооборота. Попутно рассказывая о продукте своим клиентам. И попутно еще подключая, подключили четырех клиентов. Два зарегистрированы по 250 баллов, один на 100 баллов и еще один до 50 баллов. И теперь давай высчитаем твой доход при активном месте работы, уделяя при этом 2-3 часа в день. У тебя уже есть небольшая команда, 6 зарегистрированных партнеров. И здесь нам нужно понять, какой же у тебя товарооборот. Вот смотри, у нас получилось 2150 баллов. И вот смотри, по бонусной таблице, что мы видим? А видим, что это 11%. Ты лично создал эту группу вышли на товарооборот который позволяет тебе получать 11 процентов кэшбэка то есть возвратных средств и теперь высчитаем твой доход при такой группе который ты создал и так у тебя есть партнер который так же как и ты сделал 500 баллов товарооборота и как видим по бонусной таблице он вышел как раз на 6 процентов если бы он сделал например бы 499 баллов а не 500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 И вот смотри, как начисляется нам вознаграждение. Мы получаем процент так называемых розничных уровней. Разницу процентов с оборота своей структуры. Вот смотри, первые два наших клиентов, партнеров, имеют 6%. И так как и имеем 11, и мы 11, значит 11 минус 6 будет 5%. И мы получаем 5% от товарооборота первого и второго партнера пример следующий третий четвертый партнер сделали по 250 баллов и вышли на 3% процента на трехпроцентный уровень отнимаем свои 11 процентов от их 3 процента от товарооборота и выходим на 8 процентов наших и последний партнеры который не сделали никакого товарооборота, были просто клиенты, купили небольшое количество всех продуктов, получаем свои чистые 11%. И теперь посмотри, как это будет выглядеть в цифре. Выглядит примерно так. Первая строчка. Наши 500 баллов плюс 100 баллов и плюс 50 баллов последних партнеров мы умножаем на 11% и на стоимость баллов без НДС. Из личного и последних двух товаро товарооборотов ЛР нам заплатит компания ЛР 672 гривны. По второй строчке мы получили 470 гривен. По третьей строчке партнеры, которые сделали по 250 баллов, где мы получили со всеми вычетами 376 гривен. И наши 500 баллов умножаем на 40% наценки, так как мы продавали напрямую. Итого, в этом примере наш чистый доход составит примерно 4 тысячи гривен. Условно говоря, мы зарегистрировали 6 партнеров и показали им правильный путь. Теперь рассмотрим другой пример. Ты мне Ты не остановился на достигнутом. Также делаешь 500 баллов личного товарооборота. Но в твоей команде также есть партнеры, которые тоже подошли серьезно к вопросу заработка денег и построения своих команд. Два партнера, например, имеют оборот 2000 баллов. Один партнер – 1000 баллов. Один партнер – 500, один с оборотом – 250. И также есть клиенты, которые также вносят свой вклад в развитие твоей структуры. Один клиент купился на 100 баллов, три клиента – Произвели заказ на 50 баллов. Итого, суммарно твоя созданная структура произвела товарооборот на 6500 баллов. И теперь смотрим на бонусную таблицу. И это 14% уровень младший менеджер. И ваш доход от сети, пассивный доход уже от сети, составит чистыми 5-6 тысяч гривен. Плюс к этому компания дарит Бесплатно подарки. Это бесплатное обучение в Киеве от топ-лидеров Украины. Как стать на ступень выше по карьерной лестнице ЛР. Плюс это бьюти-гаджеты для ухода за лицом. И мини-парфюмерный бутик в виде пробника 2 литра. Всей линейкой выпусканной парфюмерии компании ЛР. Суммарно подарков компания дарит на 15 тысяч гривен теперь рассмотрим другой пример. Твоя команда увеличивается, растет. Групповой товарооборот уже составляет 8000 баллов. И это уровень по карьерной лестнице уже младший лидер группы. 16%. Как видишь слева по бонусной таблице, твой доход уже составит чистыми 8-10 тысяч гривен. Плюс получаешь подарки от компании. Это новенький iPhone. В том году, в 2018, это был 8 iPhone. В этом году это уже следующая модель. Идем дальше. Когда групповой товарооборот твоей группы составляет 12 тысяч баллов, ты достигаешь уже первой значимой квалификации. В компании LR это 21%. Младший лидер группы. И твой доход составит, составит от сети... 10-12 тысяч гривен. Плюс к этому компания за свой счет вас отправляет в сердце компания на производство в город Ален, Германию. На два дня, на два лица. Плюс абсолютно бесплатно автомобиль. Без каких-то либо взносов. Абсолютно бесплатно новенький Volkswagen Polo. Вы берете ключи и пользуетесь этим автомобилем 3 года. И по сечении трех лет передаете ключи и пересаживаетесь на другой, такой же автомобиль или классом выше. Но об этой автомобильной программе, которая стартовала в начале этого года, 2019, в нашей стране, мы поговорим чуть позже, отдельно. И идем дальше. Ваша команда растет, подключаются новые партнеры, новые клиенты. И у вашей структуры групповой товароборот составляет 22 тысячи баллов. И ваш доход пассивный, доход чистый, уже составляет 23-25 тысяч гривен. Плюс к этому абсолютно бесплатно по обновленной автопрограмме вы получаете новенький автомобиль. А это может быть или Volkswagen Golf, или Volkswagen Passat. И теперь важно понять. Что это такое же, что это такой же бизнес, как и обычный традиционный, также такой же имеет продвижение товара, создание товарооборота в вашем интернет-магазине, только с одним большим плюсом, что здесь компания все за нас создала. Создала товар, создала доставку, создала бухгалтерию и так далее, и так далее, и так далее. И наша с вами обязанность только рассказывать и показывать продукт людям. И направлять в магазин LR. И не надо думать, повезет мне или не повезет. И это профессия, которой просто нужно обучиться. И у, вас есть, и у нас есть программа, которая пошаговая инструкция такая, которая проведет тебя к результату. При условии, конечно, твоих действий. И не думай, получится у тебя или не получится, у тебя точно получится. Я в этом уверен на сто Задача просто следовать всем инструкциям, рекомендациям, уделять время. Здесь много зависит только от тебя самого и от твоих усилий. Из чего же начать, спросишь ты? Первое, с чего начинается, это с регистрации, с принятия решения и с регистрации. Дальше твой шаг это активация, то есть покупка продуктов для себя личного. Дальше получаешь доступ по шагному обучению, изучаешь необходимые материалы для получения и развития до результата, получаешь поддержку и среду для развития. Также тебе в помощь наставник и целевая группа людей, которые имеют опыт развития этого бизнеса и заинтересованы в твоем развитии. И, конечно, просто начать действовать. Без действия не будет ничего. Все очень просто. Звонить, проводить встречи и общаться с людьми. Звонить, проводить встречи и общаться с людьми. И теперь давай подведем итоги. Какие выгоды с партнерством компании LR у тебя будет? Первое – это свое дело без вложения и рисков. Совмещаясь с текущей деятельностью. Не надо увольняться с работы или бросать другие свои дела. Бесплатное обучение за границей и в Украине от топ-лидеров. Автомобиль от компаний разных классов. И очень важно это наследование. И возможность иметь пассивный доход. Обучение с нуля до результата все необходимые инструменты, поддержка новичка и сопровождение до результата и мощная команда. Если тебя заинтересовала данная возможность заработать денег вместе с нами и развиваться, свяжись с тем человеком, который тебе показал это видео. И он поможет и сможет ответить на все твои вопросы и помни, что успех это не случайность.